То, наверняка вы знаете, без чего не обходится. Ты не напугаешь Cashier, меня этим. Boost. Это видео back to Уберите от экранов всех, кто старше 7 лет. 1 сентября. No! Для кого-то это Back to School, для кого-то это Back to University, для кого-то это Back to School, чтобы отвести своих детей в First Class. Для нас с вами это повод посмеяться над новым выпуском времени охренительных инсторий. Я кинул клик чтобы вы мне в Direct Message скидывали самые смешные случаи со своей учебы, и мы сейчас с вами по ним пробежимся. Самая смешная история получит нашу премию золотой ха ха С вами Рома Гений. Сейчас будет гениально. Погнали. Итак, как-то раз мы писали пересказ на уроке украяз. Я знала, что учительница меня не любит, начнет собирать телефоны, дабы не списывала, но только у меня почему-то. Ну и я, недолго думая, сдала Powerband вместо телефона, объяснив, что четыре мигающие индикатора – это быстрый набор мамы и папы. Она поверила, так как была уже доисторической персоной, для нее и кнопочный телефон был в новинку. Смешная история, ничего не могу сказать. Погнали дальше. В школе у нас была контрольная по математике. Мне падает записка от одноклассника, на котором, на которой, видимо, три примера. Два из них я решаю. Около третьего написала красноречиво. Хз. На следующий урок учительница яростно выпытывала у него, что такое х3 и откуда он его взял. Всячески обзывая. Хорошо. Хорошо, что ты не написала, например, или имхо. Вот это была бы формула, я думаю. Она бы сказала, как у тебя вышел ответ, мягкий знак, один. В начальной школе мой бывший одноклассник праздновал свое день рождения. Если что, день рождения это он. Его мама купила торт и он принес его в школу, чтобы после уроков мы его скушали и поздравили его. Итогом стало то, что именинника стошнила прямо на торт. Вроде смешно, по-моему, вот прям можно не продолжать. Вроде смешно. Точка. Но вот точно смешное. В начальной школе опять же был полный одноклассник. Тупо полный одноклассник. Типа ну кто кто, но этот прям ну сука. Полный. У меня есть смешная история, очень быстро расскажу. раз мы пошутили над своим одноклассником и сказали, что он plump full. потому что мы проходили на английском слово plump, которое означает полный, и он типа полный дурак, причем он как бы был худышкой, дело было в несовместимости перевода. И когда мы после перемены зашли в класс английского, у него англичанка спросила, как будет полный, и он говорит plump fool. Свои истории смешнее, чем другие, согласен. В начальной школе, опять же, был полный одноклассник. Сидели мы как-то на чтении, почему-то в классе была тишина. Почему бы это? И этот самый одноклассник очень грубо пукнул, извините. Мне 27. Затем послышался сильный треск. И стул этого мальчика треснул, серьезно, ого, ого, школа, это прям концентрация всего самого смешного, реально, в школе происходит столько лузов просто потому, что там учатся дети. Если хотите, я потом сделаю отдельный видос, где я расскажу свои смешные истории со школы. У меня их жопой пережевывай. Реально очень много. Как-то у моей учительницы поменялась фамилия. И моя одногруппница, подлиза, поздравила ее с бракосочетанием. На что учительница ответила. Спасибо, я развелась. смешно. смешно. Не будьте подлизами, и жизнь будет благосклонной к вам. та Это титры. та Итак, два больших комментария от девочки, кстати, с которой я учился в одной школе в Одессе. Как-то мне друг на тесте решил помочь и подсунул бумажку с вариантом ответов на первые пять вопросов, на которые я уже ответила. Я отодвинула ее обратно на край стола, противоположный от меня. Тут встает препод и просто идет в конец аудитории, в скобках, по своим делам вообще. А я испугалась, что она может увидеть этот клочок с ответами, который лежал вниз лицом на моей парте, который она вообще не заметила. Окско, Хватаю его и падаю со стула вместе со стулом. А, Юля, серьезно, выглядело это как бросок неуклюжей пантеры. В итоге, она подлетела ко мне, естественно, сказала: Разожми кулак, что там. Юля такая. Кстати говоря, я напоминаю, что у нас идет тут как бы постоянный конкурс. Я потом, где-то через недельку после выхода видео, выбираю один комментарий среди всех комментов и рисую автора этого комментария. Поэтому, чем больше комментариев вы внизу тут напишите, тем больше шансов, что я нарисую вас в своем гениальном стиле. Вот, кстати, пару примеров, как я уже нарисовал людей. История. Мы с... Дали взятку за вышмат на первом курсе через посредника из архива старенького деда. Пришли на экзамен и у нас не зачет. Оказалось, наш посредник из архива умер на следующий день, не успев передать лаве преподу по вышмату. Это смешная история или грустная? Ну блин, как посудить, ты знаешь, как посмотреть? Потому что, конечно, царство небесное, но зато у его родственников были деньги на похороны. Вы как бы помогли, вы только помогли. Мои любимые одноклассники во время того, как все пошли на физру, обмазали дерьмом с туалета мальчиков под партами и никому об этом не сказали. Слушайте, ну, по-моему, в этом вся школа, разве нет? Типа, в этом, ну, это то, что вы будете вспоминать. Потому что одноклассники дурочки, одноклассники дурачки, в каждом классе есть такие ублюдки. Эй, господи, какие штупые. Mm -hmm, правда, без таких ни... Nee. Честно, без таких, как и мы, можно просто умереть от скуки, Я, можно умереть от тоски, нас простите туалеты, мы возрывали и обклеивали много леты, и кушали котлеты. Л ладно, мы не кушали котлеты, это просто была моя новая случайная рубрика «Внезапная песня». Я теперь как диснеевские мультфильмы, в любой момент может случиться элемент мюзикла. Мне рассказывали одну историю. Одна девочка на экзамене по анатомию попала к самому жесткому преподу. От сильного волнения она забыла почти все, что упорно учила год. В билете был вопрос про легочную единицу, в скобочках ацинус. Когда препод ее спросил, она дрожащим голоском крикнула на всю аудиторию. А анус Вместо ацинуса. Честно говоря, я не учился в медицинском, но я когда волновался, точно так же выкрикивал на всю аудиторию. Даже когда это была лекция, ничего говорить не надо было. В первом классе я очень боялась попроситься в туалет. Сидела молча. В итоге я, не выдержав, отпросилась. И когда встала, обоссалась. Прям как есть, в колготы. Самое интересное, что никто, абсолютно никто, не заметил это, кроме мальчика, который мне тогда нравился. Он, конечно, никому это не сказал, но потом месяц со мной не разговаривал. Как-то раз мне рассказали, что в Грековке, это училище художественное в Одессе, один чувак, которого я считаю гением, не таким, как я, ну, в общем, может, где-то на уровне, этот человек взял ведро, справил в него малую нужду и приклеил намертво к полу. И люди не знали, как от этого избавиться, это нельзя, просто взять, вынести, там, вылить, оторвать не получалось. В итоге посреди аудитории стояло ведро с мочой, которое, естественно, издавало безумные благовония. Вот что я считаю с мекалочкой. Итак, как-то одноклассник зимой на перемене кидался во всех снегом с окон. Он кидался снежками через окна, а потом подскользнулся на луже от него, типа от снега, и сломал два ребра себе анонимно. Я даже боюсь пошутить, что он после этого делал без двух ребер. Ставьте лайк и комментарий, если вы понимаете, о чем я. Колокольчики и подписку. Следующая история. Так уж получилось, что в универе у нас есть такой предмет, как хор. И в конце семестра нужно выступить на концерте в Актовом, куда приглашали детей из детского сада, что через дорогу. Мы подготовили три песни, одна из них была с таким текстом. Неразлучные друзья, взрослые и дети. Через всю песню проходила тема семьи и ее важности. Грубо говоря, без семьи ты никто. А прямо перед концертом к нам подходит декан и говорит, что освободите эти места, потому что тут должны будут сидеть дети Дауны из детского дома. В итоге мы пели песню про семью перед инвалидами-сиротами. Это ужасно. Это ужасно. Почему я с этого смеюсь? Мне так стыдно. Господи. Господи. Кошмар. На уроке географии вместо Миссисипи сказал Мисси Писи. Какая классика. Почему это не стареет? Почему это не стареет? Есть же еще Титикака. Итак, сейчас мы будем вручать нашу премию Золотой Хахота. Я почему-то, почему-то хочу вручить ее историю с ХЗ и x 3 Классная, по-моему, история. Если согласны, что история прикольная, поставьте лайк. Если вы не согласны со мной, ставьте дизлайк. Вот прям поставьте дизлайк. Давайте честно проголосуем. Спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчики, пишите комментарии, чтобы я вас нарисовал. Отправляйте мне смешные истории в Инстаграм. Больше нечего сказать. Учеба. Мне вас жаль. Соболезную. Приношу свои сопереживания.